Ох, всем еще раз здрасте. У меня уже пятнадцатая попытка снимать ролик. Не понимаю, что тут творилось. Надеюсь, в этот раз вроде должно получиться. Там, вроде как, закрывают соцсети. Переходите на телеграм, шопот фантастики есть. Переходите, там можно, оказывается, цитаты из фильмов вставлять. На Рутубе не знаю будет ли у меня руту. я сейчас буду проверять на Дзене меня заблокировали еще на теме Химера но я попытаюсь посмотрю может получится туда вернуться но там нельзя кидать ссылки то есть я буду смотреть что делать Диана Купер «Новый свет Вознесения». Я просто искала через поиск подтверждение даты 2032 года. Она не просто подтверждает, она подтверждает 12 нитей ДНК. Она говорит, что в 1997 году у нас уже были раскрыты чакры, необходимые для Пятого Вознесения, измерения. То есть пять чакр, одна из них в районе Тимуса. У меня это место, кстати, периодически ныло, почти болело. Также интересная информация 12, что значит число 12. Творец, чтобы проявлять свою любовь многогранно, создал 12 вселен вселенных, которые называются монадами. Может быть вертикальная прорезь с заостренными углами. Заостренный эллипс означает как раз... «Переход во Вселенную». А само число 12 имеет очень большой масштаб. Я хочу говорить больше. Я не знаю, будет ли запись получаться. В довершении очень здоровские цитаты. «Если мы обвиняем других в том, что они навредили нам своими поступками или перекладываем на них ответственность за собственные чувства, значит, мы жертвы». Помните... Жертвы живут исключительно в третьем измерении. Помните. Помните персонажа Брюса Уиллиса всегда, как это, изрядно общипанный, но не побежденный. Он издевается и шутит над ситуацией, над соперником, даже тогда, когда он вроде бы трехмерно побежден. Да. Но в итоге воспринимается зрителем как победитель. Еще, следуя своим духовным путем, вы напоминаете человека, идущего по широкой дороге с лампадой в руках. Плюс в том, что огонь вашей лампады освещает путь не только вам, но и людям, идущим вслед за вами. Минус, ваша открытость и уязвимость. Любой человек с низменными намерениями, желающий подпитаться вашей энергией или помешать вам распространять свет, знает, где вы. Мой уязвимый, мы неуязвимы, когда сильны физически, эмоционально, интеллектуально и духовно. Всем успокоиться. Теряя внутреннее равновесие, вы становитесь уязвимы. И более всего уязвим тот, кто испытывает страх. Теряя уверенность в себе и легко поддаваясь чужому влиянию, вы превращаетесь в ходячую мишень для разного рода неприятностей. Сильные духом, спокойные и счастливые люди неуязвимы. Люди неуязвимы. Так, буду сворачивать и смотреть, что записалось. До новых встреч.